Игорь Мерлинком представляет. А, Наталья, а у вас какая ситуация? Вот чем вы занимаетесь? И, может быть, я вам что-то подскажу прямо сейчас. Не обязательно там слушать, что кто-то расскажет. Я занимаюсь тем, что я сдаю в аренду жилье, разные варианты размещения угу. То есть в городах Беларуси. Беларуси, я так понимаю, там и посуточно, и прочее, или как? В основном. Да, да. Отлично. И посуточно, и туристам, и строителям, и на длительный, и на короткий, и в дом сауны. Угу. Я хочу просто сократить этот объем недвижимости, угу. продать э, один объект недвижимости и э, вообще интересует меня пассивный доход. Или какой-то новый бизнес, другой, менее затратный по времени. Угу. Наталья, тогда вопрос. А вот кроме этого, чем вы занимаетесь? У вас все время занимает вот эта вот работа с недвижимостью или вы еще что-то делаете? Эзотерику я слушаю. Не, ну слушаю, понятно, но я имею в виду, где-то же у вас бизнес или доходы какие-то еще есть, кроме этого? Ну, это основной доход, это несколько Самый. объектов недвижимости. Есть еще пассивный доход у меня угу. от инвестиционной деятельности. Отлично. Хорошо. Тогда вопрос такой. а Вы когда-нибудь прописывали карту, что вы могли бы делать? Вот как вариант. Это для тех, у кого, друзья, это будет в записи, вы посмотрите. Это для тех, у кого уже есть какой-то вид деятельности. Вот как Наталья, вы хотите что-то новое. Есть такие специальные методики, когда вы прописываете карту желаний, как бы это называется. Но желание не, не то, что я хочу там кольцо с бриллиантом, да, или там еще что-то, а именно по бизнесу. Когда-нибудь делали это. Меня зовут Игорь Мерлин. Я бизнес-консультант и наставник. Я помогаю женщинам-предпринимателям увеличивать доходы и масштабировать бизнес через раскрытие миссий, снятие денежных блоков и трансформацию сознания авторскими методами. Запишитесь ко мне на бесплатное интервью или на консультацию по ссылке внизу. Наталья? Ну, мы, я была на обучении у Евгения Дайника, и мы писали то, что список «То, что мы умеем делать». Вообще, то, что я умею делать и как это монетизировать. Угу. Ну, уже не ну, знаю. Из, много из, лет того, что я, угу. из того, что я умею, но я не хочу этим заниматься вообще уже. Хорошо. Ну а чем, смотрите, вы пришли и спрашиваете чего-нибудь чего новенького. Дело в общем, дело в том, что есть некоторые принципы, которые, если не соблюдать, то оно работать не будет. Когда вы выбираете себе новый бизнес, что должно быть внутри у вас? Мы сейчас рассмотрим с точки зрения ваших ощущений того, что вы хотите. Вот смотрите, когда вы смотрите «это делают то, эти делают то, это не, хочу, это не хочу, это не хочу, это не хочу, это не хочу». То есть вот это все, что не делают, не хочу. Все, что сказал Евгений Дейнека, оно тоже не хочу. Да? Вот. А что «хочу»? Здесь очень важно, знаете, что найти внутри, вот выйти, я это называю над процессом, то есть понять, ради чего вы это хотите. Ну, например, как я понял в вашей ситуации, вы хотите, чтобы у вас было больше времени на себя любимого. Да, чтобы было больше времени, может быть, денег столько же, но времени, например, в три раза больше. Да. Правильно? Вот. Тогда вопрос... Там. Тогда вопрос... Там, Открыть, да, и прямо. Но они закрыты там. Наталья, у вас телефон включен, и мы все слышим. Ой, извините. Мои арендаторы обратились ко мне как раз. Я забыла. Поэтому я из Вы слышали, что я вам говорил, или не очень? Ну, половина я услышала. Половина. Ну, так я говорю про что? Что вот того-того-того не хочу, а чего хочу, не знаю. Да, кого не знаю, знаю. не хочу, кого Частично хочу. не знаю. Вот. И, Отдохнуть вот, хочу много просто сначала. Вот. Так вот, это может быть стать, например, образом вашей жизни. Нема того, что раньше было, да? То есть вот... Наверное, с сильным акцентом. Вот. То есть... Сейчас нет того, что было раньше. То есть вот внутри вашей внутри происходит процесс, который уже все надоело, хочется только отдыха. Но отдых я себе позволить не могу, потому что мне надо работать. Правильно? Ну да, надо работать, потому что у меня такая ситуация, в которой я действительно попала в тупик с домом, поэтому мне приходится работать. Нет, задача стоит продать дом вообще, чтобы освободить время даже и физические силы свои для того, чтобы вообще что-то другое начать. Даже что-то захотелось, понимаете? Вот, на самом деле, вот если бы вы пришли ко мне там, в личное сопровождение, то я бы вам сказал следующее. Я бы вам сказал следующее, что вы начинаете не с того конца. Так не получится, когда вы говорите, вот я когда освобожу время, тогда я пойму, что делать. Делается с точностью до наоборот. Сначала вам надо понять, для чего вам это надо делать. Вы уже примерно знаете, для высвобождения времени. И для того, чтобы въехать в этот процесс, нужно понять, вот представьте себе, у вас половина времени высвободилась. Что вы в это время будете делать? Ну вот представьте, что денег столько же. А половину времени у вас высвободилось. Вот в это время вы что что бы делали? Чем бы вы занялись? Вот что у вас есть такое, чего, чего вы, например, не делали до этого момента? Ладно, предвкушая, выспались, там выспались, отдохнули, но это там неделя, две, месяц, два, а дальше? Наталья? Так вот, этой ситуации не было, чтобы я отдохнула месяц. Ее не было в течение 15 лет фактически. Не, я понимаю. Я был... но вот, вы представьте, что вот у вас это произошло. Высвободилась половина времени. То есть вы работаете не 12 часов в день, а 4-5 часов. Не, но я не работаю 12 часов. Я работаю 4-5 часов. Но я работаю это 15 лет подряд. Понимаете? Понятно. У меня нет выходных. Так, в таком виде. Хорошо. А что бы вы хотели? Вот, вот представьте себя, что вы, например, волшебник. И что бы вы с этим сделали? Например, вот что бы вы сделали такого, чтобы у вас получилось то, что вы хотите? Наталья. Не, думаю об этом. Я вот тут пришла послушать, может, мне какая идея торкнет, если будет другой разбор чего-то. Чтобы Не вообще торкнет. выйти из своей ситуации полностью, чтобы как-то ее забыть и что-то услышать новое. Понимаете, я а то я варюсь в этом одном и том же. Наталья, я вам еще раз говорю, что если вы будете думать, что извне что-то вам придет, то вы готовы 10 лет ждать. Ну, а? есть у меня некоторые моменты, например, я э, пытаюсь в сетевом заработать. Ну, э, на, на круиз, круизный такой, знаете, сетевой, есть круизный клуб, компания Знаю, знаю. знаю. Вот. Ну, тут пандемия это вдарила. Мне бы интересно это было, освободить время. Хорошо. Ну вот, что я вам могу, чтобы мы долго не затягивали, что я могу порекомендовать, в принципе. Uh -huh. Вам нужно прописать список, что вам дает мотивацию действовать. Ну, например, что вам дает, например, там, путешествие, там, любовь, например, там, дорогая машина, а, круизный лайнер, там еще что-то. Что вам дает энергию и отдельно список, что у вас забирает энергию. И вот из того списка, что вам дает энергию, вот в этом направлении вам надо смотреть. Вам не надо смотреть все. Вы говорите, я приду, послушаю, кто-то что-то скажет. А вероятность того, что кто-то что-то скажет, вот тут присутствует там несколько человек, там одна целая и там хрен десятых, что а, вам это о чем-то ну, что-то даст, понимаете? Потому что у каждого своя ситуация. И а, правильно... Поют коммунисты, что никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь, ни герой. Дождемся, добьемся мы освобождения своей собственной рукой. Вот. И когда мы своей собственной рукой этого добьемся, то это получится. А у вас получается, знаете, я бы сказал, такое болото. Болото, мне там хорошо, ну, может быть, невкусная еда, еще что-то. Ну, я отсюда выходить не собираюсь, буду смотреть может быть, пролетать будет какая-нибудь стрекоза мимо, я ее схаваю, а может, не будет пролетать. Поэтому здесь, Наталья, надо брать в свои, руки, в свои руки то, чем вы занимаетесь, и именно для себя понять, во имя чего вы это делаете. А чтобы это понять, необходимо, что сделать, как я уже говорил, представить, что у вас это уже есть, чем вы будете заниматься. И когда вы это представите, вы поймете, что вот ради этого вы не готовы все это бросить, например, или что-то поменять. То есть, когда нет подо что это делать, то есть нет конечного результата, внутри не произойдет никаких особых процессов. Человек – это такая система, которая готова работать в режиме там, насыщения очень долго. То есть, знаете, как, как говорят, самая… Самое, самое плохое, что может случиться в жизни, это маленький, но стабильный доход. И сознание будет за него цепляться все время, все время. Поэтому у вас вы не можете ничего найти, потому что вы не можете понять во имя чего это. Поэтому вам надо разбираться во имя чего. Все, по-другому никак. Это, конечно, не тема нашего сегодня разбора. Я вам просто, моя задача была показать, что вам все-таки надо понять. А, то есть во имя чего? Ничем даже заниматься, а во имя чего? Когда вы поймете во имя чего, у вас будут находиться инструменты. Ну, например, когда вы говорите, вот мне нравятся там круизы, отдыхать там и так далее. Да, хорошо. А вот куда отдыхать? Сколько отдыхать? Сейчас пандемия. Куда? Я вот сижу дома, никуда не езжу. Вообще сбежал из Москвы за 700 километров и сижу. Мне здесь нормально. Здесь как бы... Почти в лесу, да? Вот. Это все картины. Это все картины. Вот. Понимаете, да? То есть у меня есть такая возможность, потому что я работаю дистанционно. Возможно, вам тоже нужно подумать над тем, чтобы работать дистанционно. Первое, что приходит в голову, это, например, обучать других, как сдавать посуточно квартиры. К примеру, то, что вы умеете делать. Или еще mm -hmm. какие-то вещи, понимаете? То, что вы с Евгением, может быть, прописывали там, просто надо забыть, что вы делали, и начать с чистого листа. Прописать, вот, чем бы я могла заниматься и чем бы я хотела заниматься. Если эти вещи пересекаются, то есть вы могли бы там, ну, например, убирать в подъездах, да, готовить еду, печь пирожки, там, я не знаю, убираться там, у других людей может быть, там, ну, еще что-то там, гулять с собачкой для кого-то. Вот, вот даже вот такие вещи прописали. Но это не значит, что вы будете этим заниматься, не значит, что вы этого хотите. А что бы я хотела бы делать? Хотела быть столбовой дворянкой, да? хотела быть владычицей морской, и чтобы ты, Мерлин, был у меня на посылках. Да? Вот. То есть есть некоторые вещи, которые хотелось бы. И когда вы начинаете эти списки сопоставлять, есть специальная схема, специальная технология, как это делать, то тогда вы начнете чувствовать, у вас внутри начнет зарождаться такое вот чувство, что «О, вау, вау, о, вот это вот, вот это, вот это». Но пока вы этого не делаете, вы можете годами ждать и слушать, о чем мы будем с другими людьми говорить, и вряд ли что сдвинется с места. Можно начинать вот именно с этого, чего вы на самом деле хотите. Нормально? Я вас поняла, да. Вот. И э, еще если вы у нас где-то в чате состоите или, или где-то у нас присутствуете в нашем каком-то на, на Телеграм-канале, напишите, вот, я вам пришлю специальную практику, которая называется «Что ты хочешь?». Эту практику прошли сотни людей. Вот. Она проясняет, на самом деле, чего я хочу. Когда вы ее, э, ее сделаете то вы почувствуете, у вас начнет вырисовываться, чего вы хотите на самом деле. Ведь ничего не сдвинется, если вы не хотите. Да? Как говорится, лошадь можно привести на водопой, но никто не заставит ее пить. Поэтому вы смотрите на водопой. Вам пить не хочется, потому что у вас есть вода, есть как бы базовые потребности закрыты. Ну да, там неудобства, но нет такого, чтобы вот изнутри вас куда-то вот влекло. А чтобы это влекло, необходимо что? Необходима реакция вашего тела. И необходимо, чтобы у вас это появилось. Вот внутри вот, хочу это, хочу, хочу, хочу. Вот. Нормально? Да, нормально. Да. Спасибо, Наталья. Вам вот. спасибо тоже, да? да пожалуйста, вот. дальше давайте, друзья. Вот у нас тут Светлана, Мария. Еще Эльдорадо. Кто готов еще вступить в наш клуб, чтобы мы начали разбираться? Так, кто у нас? Включайте микрофон. Светлана у нас включала микрофон. Так, Эльдорадо. Слышите меня? Да. Это Привет, то самое Эльдорадо? Нет, это Светлана. Светлана, Привет, да. Светлана. Здравствуйте. Да. С какими пришли? Вы анкетку заполняли? Да, заполняла. Так. Хорошо. Я работаю в сфере бухгалтерских услуг, работаю удаленно уже два года можно сказать, чуть раньше, чем пандемия началась, ушла в этот бизнес. Работаю на себя, я теперь не в найме, а теперь я исполнитель, у меня есть заказчики. Достаточно много организаций веду, все интересно. И помимо еще занимаюсь инвестированием. Но инвестирование требует очень много... Знаний, времени надо посвятить сначала для того, чтобы все в этом разобраться, понять и вообще, как, как этим этими инструментами зарабатывать. Угу. Вот. У меня проблема такая, да. если вначале, когда я вот перешла вот из найма на удаленку, у меня достаточно много было, появилось клиентов и по сарафанному радио, и вообще по объявлениям, которые я давала. Я как бы наработала клиентскую базу, и у меня застопорилось. Вот я определенного потолка достигла, и все. Хорошо, что все клиенты со мной, никто от меня не убегает, это все замечательно. И вот точно такая же ситуация в инвестировании. То есть я вот росла, росла, росла, вложения сделала, начала зарабатывать, там пассивный доход, но сейчас вот увлеклась больше фьючерсами, это достаточно высокорискованные инструменты. И вот тут вот у меня начались, я не могу сказать, что просадки, но я опять э, стою, э, я не расту. Не, не увеличиваются мои доходы ни а, по основному виду деятельности, ни по дополнительному. Что сделать? Как мне мой поток расшевелить и как мне преодолеть, что ли, этот момент? Ну, я понял, Светлана, в чем дело. На самом деле, это мы называем финансовый потолок. То есть, получается, финансовый потолок некий, и э, внутри него деятельность. У кого-то это одна деятельность, у кого-то пять разных видов деятельности. Но суть одна, что мы не можем пройти дальше. И э, в этой ситуации кажется, что вот непонятно, где брать клиентов. Для того, чтобы понять, как и насколько работает ваш, например, одно из направлений, ну, давайте возьмем про фьючерсы. Это, э, это отдельная тема. Ну, давайте возьмем про, э, про бухгалтерский учет. Для того, чтобы у вас начало получаться, вам нужно определить первое, что это так называемая точка А, где вы находитесь. А что для этого надо сделать? Нужно почитать. Вы ведете баланс, ну как вы бухгалтер. Что у вас происходит внутри? Какой-то баланс считаете, кто вам деньги принес, откуда, чего. Да, конечно, ежемесячно все полностью веду. Естественно, у меня таблицы, где все мои клиенты, какого числа, кто должен принести, им все расписано, это все есть, да. Отлично. И теперь нужно понять следующее: Нас нужно вот в этой табличке посидеть над ней и составить такую, такую статистику, что какие услуги например, приносят вам больше доходов. Причем это не обязательно, но, ну, например, может быть 20 разовых услуг по, там, по тысяче, да, 20 тысяч, а может одна услуга приносит там, 25 тысяч. Но получается, что если у вас разовых много, вот, вы их можете легче сделать, а такие большие, например, одноразовые, они там раз в месяц. То есть вам надо... А то, что у вас есть, именно провести учет, что вам дает больше доходов. И то не факт, что вот эта большая вот вещь, ну, может быть это сделка или какой-то контракт там, с какой-нибудь компанией, которая дает, например, большие деньги, он готовится там несколько месяцев. И в результате, если вы разобьете на части, что вы там три месяца готовите этот контракт, пока договариваетесь, пока конкуренты, пока то, пока они думают, и получается там за 5 месяцев вы могли бы вот на этих сделать намного больше. Либо наоборот. То есть вам нужно понять, а в чем, в каком из направлений вы получаете больше, ну, скажем, не доходов, не прибыли, маржей. То есть, ну, давайте скажем, чистой прибыли. Чистой прибыли. Может быть там работает один человек, вам приносит 20 заказов, а тут работает 50 человек, но большой заказ. То есть вам нужно посчитать баланс. И тогда вы поймете, в каком направлении вам работать. У меня немножко не так. Да. У меня э, все мои клиенты со мной сотрудничают на ежемесячной основе. То есть что это такое? Это начисление заработной платы, это удержание налогов, это э, реализация, это поступление. Ну, в общем, вся такая деятельность, которая у меня проходит у каждого, каждый месяц, в течение да. месяца. Поэтому у кого, зависимо от налогообложения у меня, соответственно, и услуги стоят. Вот, поэтому у них уже четкий тариф, они, ну, естественно, если что-то появляется новое, естественно, мы обговариваем за отдельную плату. Это все действительно, Понятно. да, согласово. Просто, просто разный тип. Хорошо, тогда заедем с другой стороны. Заедем со стороны с такой. Вот, Светлана, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, что вам нужно, чтобы у вас, например, по деятельности бухгалтерского учета увеличилась в два раза доходность? Что, что вам надо можем? сделать? Трудно сказать. Я вообще вот. как бы... Уже все для себя сделала. У меня организованное очень профессиональное рабочее место. Я ни от кого не завишу. У меня тут, ну, все прям есть все. И мощный компьютер, и ну, офис, офис у меня дома. Вот, это первое. Второе. Я приобретаю знания постоянно в этом усовершенствуюсь, да, то есть я не стою на месте, я расту, то есть не, не то, что там по бухучету, а вообще, в принципе, именно как услугу оказывать удаленно, то есть я ушла именно в этот бизнес, хотя я была главным бухгалтером холдинга, да? но из-за того, что я ушла в малый бизнес, и мне приходится учиться, учиться, там много всяких разных услуг сейчас появилось, да, то есть я иду со временем, объявления я даю постоянно, регулярно, для привлечения клиентов, желаю, естественно, я больше заработок. То есть у меня тот предел, который я сейчас достигла, это было тоже моей мечтой, я его как бы совершила. Но вот дальше Понял. Все Понял. И вот что мне предпринять, я, я зашла в тупик. Я не знаю. Вот Смотрите, у каждого вида деятельности есть свои определенные законы развития. Ну, например, вы можете, если вы работаете одна, то физически вы можете в день, например, там 3-4 клиентов обработать, не больше, в день. Ну, получается, за месяц там 100 человек где-то, да, 100, 100 человек. Не обязательно это новых клиентов, а вот тех, с которыми вы работаете, не обязательно, что вы с ними общаетесь, а что-то для них делаете, да, там движение по счетам, там балансы, еще что-то, еще что-то. То есть это ежедневная ваша деятельность. И получается, что в течение дня вы уже больше, чтобы вам увеличить в два раза, например, с этой деятельности доход, чистую прибыль, вам нужно клонировать еще такую же Светлану, и чтобы вы вдвоем сидели, еще, соответственно, ей такую комнату, ей такой же компьютер, и тогда вы можете это умножить. Есть такие виды бизнеса, которые не требуют этого делать. А, а если у вас уже вышло на потолок, например, вы понимаете, что если вы возьмете 5 клиентов еще, ну, к примеру, то у вас а, сильно ухудшится качество, потому что вы не будете успевать это делать, все. А, вот нужно определить вот этот момент, когда у вас а, вот именно в том разрезе, который есть сейчас, достигнута максимальная цифра чистой прибыли вот вы как считаете у вас достигнута или вы можете еще больше я вот еще могу еще больше я бы еще штук 5 взяла бы и наверное б... и, и на этом все тогда вопрос тогда задача такая у вас видите тогда вырисовывается задача что вам надо у вас задача стоит 5 клиентов найти правильно я понимаю mm -hmm. а... Но вы должны еще понимать к тому же, представьте, вот пришли к вам еще пять клиентов, а что дальше? То есть, если вы не будете опережать на шаг, поверьте, Светлана, что как только деньги появятся, больше или времени, они все будут куда-то инвестированы, в их в инвестиции или там время будете отдыхать и так далее. Все это денется. Чем больше зарабатываешь, тем больше, получается, деньги уходят. Это не обязательно шиковать, да, там прикуривать от ассигнации, как говорится. Нет, это идет потому, что у вас еще какие-то другие перспективные направления, направления и вы а, занимаетесь а, абсолютно другими вещами, еще дополнительно, может быть, откроете бизнес. Поэтому здесь есть в бизнесе определенные такие законы. А когда ваш бизнес, вы вот посчитали, он приближается примерно к 80% того, что он может максимально дать нужно менять стратегию и тактику угу. каким образом вот тут вопрос уже очень интересный. есть несколько способов ну самый простой способ э, это э, это взять еще троих человек чтобы они там считали они вас освободят вы будете заниматься стратегией но э, тогда у вас издержки увеличится понятно что вам зарплату платить еще что-то делать, еще что-то делать. Соответственно, у этих людей не будет такой мотивации, как будет у вас, как есть у вас. То есть, в принципе, качество и скорость э, выполнения всех услуг, она все равно снизится. Будет где-то 0,7 от того, что вы делаете. 0,6-0,7. Это нормально все равно. Для наемных работников это нормально. Понимаете, да? То есть... Э, ну, грубо говоря, я всегда пример привожу такой, у меня, помню, раньше один знакомый, у него был цех, он делал паркетную доску, и он говорит, хочу два раза увеличить. Я говорю, так увеличим. он говорит, а я не могу, почему? А мне надо еще одно здание, тогда еще две машины, еще там 30 человек, и если я их всех сейчас сразу возьму, я буду нерентабельным какое-то время». И не могу взять пять человек, потому что там процесс, ну понятно, что если один пилит, то второй клеит, угу. третий красит. Он говорит, я не могу одного взять, потому что цех работает, мне надо сразу всех брать. Понимаете, вот такая угу. задача. То есть здесь другая стратегия, вот то же самое у вас. То есть вам надо разобраться со стратегией и обязательно подумать о том, а что бы вы хотели получить на выходе. Может быть, вы не хотите заниматься этой деятельностью. Может быть, вы могли бы это делегировать. Но опять-таки, здесь нужно разбираться. Здесь нужно разбираться более конкретно, по вашему случаю. Вот, Светлана, какое-то прояснение произошло у вас? Немножко. Хоть. Ну да, вы меня подтолкнули на некие мысли. Есть такое. Вот, отлично. То есть, задача была подтолкнуть. Конечно, чтобы там разобраться... Это надо садиться, это нужно время и нужно разбирать по полочкам. Что надо делать? Что надо делать? Вот для, для вашего конкретного. Ну, это вообще в любом бизнесе так работает. Я так работаю с теми, кто меня в личном сопровождении. Первое, что мы делаем, это мы смотрим точку А, где вы находитесь. Сколько вы тратите времени, какие вы делаете дела, какие из этих дел вам нравятся, какие не нравятся. Ну, например, есть люди, которым говорят, ну, мне нравится. Там у меня там, в личном сопровождении, там она владельца большого клуба, большого спортивного клуба. Я говорю, ну, ты можешь там поставить директор, у тебя деньги есть. Она говорит, нет, я не хочу. Мне нравится, я кайфую, когда я хожу там, когда я смотрю, как это работает, как там мальчики, девочки там качаются, когда я там сама пошла там же в сауну, то есть она сама как бы там живет этим. Они а некоторые говорят, да ну, мне нужны деньги, я буду жить в Таиланде. Нахрен мне вот все, вот, пусть они там сами качаются. То есть здесь надо понять, вот самое главное, чего вы хотите, что вам нравится. Ну, например, ну, по вам видно, что вам это нравится, например. Нет, нет, нет, не совсем так. Дело вот в чем. Дело в том, что профессия бухгалтера, она э, скоро себя изживет. В ближайшем будущем все это уже произойдет, и поэтому я, э, я целенаправленно ушла в найм, потому что э, востребованность именно у удаленного бухгалтера еще какое-то время будет. Так как вся отчетность перейдет теперь в, нал... в, орг... да, в, орг... в орг... налоговый орган, да, то бухгалтер именно на найме, он уже не будет так востребован. Но и здесь есть такие подводные камни, что некоторые виды налогообложения, они тоже не будут как бы, нуждаться в бухгалтерии, даже вот в малом бизнесе. Вот и ну, хорошо, если из всех, что у меня будет, вот если я, допустим, решила, что мне надо 15, да, там 15-20 клиентов. Вот 15 у меня сейчас есть, у меня было 20, просто пандемия некоторых съела, да -да. вот просто не выдержали бизнес, это да, ведение бизнеса он не выдержал просто кредиты нечего было платить, люди закрылись и все вот, причем достаточно такие серьезные СТО у меня были, прям крупные такие, все, не, не выдержали, вот, и я, естественно, хочу вот добрать, вот добрать тех, кого мне нет, а уже когда подойдет момент, если э, все уже там с бухгалтерами будут прощаться, то, допустим, на, на патенте именно люди останутся, и да, у меня цель больше кто на патенте, это особый, ну, новый сейчас вид налогообложения, но не совсем новый, но более популярный становится, вот, вот у меня такая цель. Но нравится мне торговать на бирже. Да, это мне больше интереснее это. Но я не хочу бухгалтерию бросать, потому что я, ну, как бы, грамотный специалист, столько лет в этом работаю, много что знаю. Консультировать могу, бывают консультации, но они достаточно редкие, потому что люди не хотят за это платить. Сейчас открыл интернет, и, в принципе, можешь все получить. Кто-то ленится, кто-то, ну, особенно, знаете, кто вот из сельской местности, да, которые приезжают, допустим, в город и хотят открыть какое-то свое дело и не могут определиться в выборе налогообложения. Вот они, да, они консультируются. но это... Вот мне тоже девочки, которые вот со мной стоят в сообществе, бухгалтеров, да, они мне тоже вот говорят, ну, кто ведет это сообщество, уходите в консультирование. да с удовольствием пойдем в консультирование не знаю, как делать, как все это оформить, как все это поднести информацию. Но люди не особо идут. Москва, Питер, да, они там более в этом отношении развиты. На периферии там мало кто хочет это делать. Кто хочет деньги за это платить. Поэтому я, конечно, упор хочу сделать на инвестирование. Поэтому учусь, учусь, учусь. вот. Но то, что он может какой-то еще вид деятельности, вот вы мне, кстати, эту мысль подали, тоже удаленно. Да. Это Значит, ну, я имел в виду, нравится то, что некоторые говорят, я ненавижу, чем я занимаюсь, меня достала эта бухгалтерия, я там не хочу, не буду, И там вообще вот это все, не надо мне этого. А вот. На самом деле такого нет. Раз вы этим занимаетесь, вот говорите про клиентов, так вы про них так говорили, что эта деятельность, она вам не приносит, во всяком случае, всяких отрицательных эмоций. То есть вы этим заняты, вы понимаете, что вы делаете, как вы делаете, что вы профессионал и за какие деньги. но я их отфильтровала да. за определенное но... время. Я их отфильтровала. Я просто, ну да, и никто психологию не исключает. Если я не схожусь с человеком, да, вот мы эмоционально друг с другом не можем находиться. Не надо вместе, таких клиентов брать. Зачем? Зачем? Ничего, хорошим ничего не выйдет из такого общения. Ничего. Поэтому, да, у меня сейчас достаточно все клиенты комфортны для меня, и я для них. Мы друг друга понимаем, мы с полусловом даже звонить не надо. Все вовремя, все сделано. Вот. И в этом отношении, да, у меня проблем как бы нет. Тут я с, я с вами понял. западу. Ну, ну я, я, например, по себе сужу. Вот у меня ИП. Я в этом, как оно называется, господи. Мне в банке предложили услугу вести бухгалтерию полностью ИП, я им платил там каждый год, и они все делали, присылали мне там бумажки, я их подписывал, оплачивали там, и вообще даже не думал, что такое бухгалтерия, ну у меня, конечно, не было производства, у меня не было там 50 сотрудников, но все равно я даже про это не думал, сейчас я переоформил на самозанятость, и вообще ничего не надо, деньги пришли, да, там я тоже и ушли. Все, ничего не надо думать. То есть все uh -huh. уже, все украдено до нас, как в том фильме. Uh -huh. Да, да, да. И очень uh -huh. спокойно с этим налогом. Все четко, все вовремя, никакой головной боли. Как говорится, спим спокойно. Ну да. Да, там у меня тоже ситуация. У меня там переплата более 100 тысяч. Вот. И недоплата там 27. И они сразу в суд подали, сразу там все, все дела, быстро очень прибежали, тут домой пришли все это. Ну, тоже и такие дела есть, тоже надо разбираться. Mm -hmm. Тут я думаю, вот бы был бы у меня бухгалтер, я бы, конечно, попросил, чтобы это все сделали. А тут приходится самому делать, бегать с этими. Ну, неважно. Так, давайте, Светлана, вернемся к нашим Барановым. Итак, давайте подрезюмируем. Значит, как я вижу, что вам нужно сделать? Вам все-таки на сегодняшний момент, ну как бы я сделал? Вот тот вид деятельности, который у вас сейчас есть, его надо оптимизировать. Возможно, сделать так, чтобы им занимался кто-то другой. Возможно, часть делегировать. Да, это будет меньше денег, но зато вы можете уделить время другому тому, что вам нравится. Плюс к этому ко всему, кроме инвестиций, еще есть много интересных секторов, которые вы могли бы, которые тоже связаны каким-то образом там, и с, ну не то, что с цифрами, скажем так, с цифрами. Очень много есть видов деятельности, на которых вы могли бы зарабатывать, которые связаны с цифрами. Например, там аналитика тоже тоже консультирование, еще что-то, понимаете, да, то, что вы можете делать онлайн, вы чтобы не были завязаны. И вот вы говорите, ну вот как только там бухгалтерии все закроют, я перейду сюда. Это миф. Миф какой? И очень нехороший. Представьте, выйдет постановление, например, там с 1 октября закрыть и перейти на электронный... Что начнется? Вы понимаете, что... Ваши коллеги все бросятся онлайн. Понимаете? И возникнет, хрен знает какая, конкуренция очень большая. Сейчас уже очень И... много бухгалтеров онлайне работает. Нет, да, много. Но еще нет такого потока, когда всех ударят... И поэтому я вам просто рекомендовал бы вот прям сегодня начинать заниматься тем, что переходить вот на такие вот другие вещи. Потому что сколько это протянет? Может быть год, может быть два и так далее. Чтобы это не было резким переходом. Вот я знаю по себе, потому что у меня было все налажено, все настроено. И тут вдарила пандемия, и бизнес, который был на земле, у меня заглох. ИП закрылось, потому что, ну а как? Никак. То есть, Там занимались люди, там, там делегирование и так далее. Ну, сами знаете, сколько людей разорилось, закрылось. И вот то, что у меня было связано с земляным бизнесом, оно все закрылось. Вот. Понятно, да? То есть, ну, у меня есть онлайн, я спокойно занимаюсь. У меня это как бы, ну да, там уменьшилось, но я как бы... По, по поводу этого не страдаю особо. У меня даже... Ну, ладно. Долго рассказывать. Понимаете, да? То есть, mm -hmm. я понимал, что когда-то это произойдет, я перейду. Но пандемия, но все ускорила. Поэтому и вам нужно рассмотреть варианты. Таких вариантов тоже, тоже несколько. Но, опять-таки, если вы хотите там что-то разбираться и так далее, вы можете ко мне записаться на на Диагностику мы с вами разберемся. Диагностика бесплатная. Вот. И а, можем более подробно разобрать, что бы вы хотели а, и что бы а, надо сделать вот там, там, там, там. Вот. Ну, пока. Да, У -у -у. пока, значит, вопрос такой. Вот, а, то, что мы с вами здесь проговорили, а, что полезного было в нашей беседе с вами, вот, что вы вынесли из нашей беседы. Ну, скажем так, вы мне подтвердили некие мои мысли. Хорошо, как говорится, глава одна, а две-то лучше, да. А как бы мои сомнения о том, что, да, наверное, лучше еще что-то открыть для себя, какой-то вид дополнительного дохода, вот как инвестирование помимо, да. И ну, уделить этому больше времени. Да? То есть я для себя так поняла, что не стоит мне сейчас как бы все силы бросать на привлечение клиентов, а нужно поискать другие... Источники. Да, пока это работает, работает вам дает, не требует, потому что если вы, смотрите, если вы еще найдете 5 клиентов, у вас будет меньше времени, допустим, для стратегии, для каких-то других новых направлений. Пока это работает и получится, что если вы будете потом новую искать, у вас это порушится. То есть здесь такая картина. Нормально? Да, нормально. Хорошо. Спасибо, большое. спасибо. Спасибо. До да, свидания. Спасибо. До свидания. Так, а кто у нас там еще? Эльдорадо. Включайте микрофон, если он у вас да. есть. Алло. Алло. Алло. Раз, два, три. Меня слышно? Да, слышно. Раз, два, три. Выключен микрофон у вас, там горит, что выключен. Включите микрофон. Так, включили. Так, вроде включил. Добрый да. день, это Сергей. Ну, меня слышно, просто интернет-соединение очень неустойчиво. Меня... Я понял, Сергей. Это тот самый Сергей, про которого я думаю... Постоянно выгибает. Алло. Да, Сергей? Да, да, да, да, я... Ну, слушаю вас. А... Алло. Ох. Алло, да у меня интернет-соединение неустойчиво, так что я думаю, я, я вряд ли что сейчас получится. Хорошо, да. Сергей, ну тогда, тогда вопрос такой, если у вас там какое-то есть дело, напишите мне, и мы с вами созвонимся. И побеседуем, что ли, отдельно, если интернет такой. Нормально? Да. Да-да-да. Хорошо. А, ну вот, дорогие друзья, друзья, в принципе, вот все, кому надо, все, кто там у нас заполнил анкетки, все, кто пришел, мы, в принципе, всех завертили. Вот, со всеми побеседовали. Если у вас какие-то есть еще вопросы, вы можете задать прямо сейчас, и мы будем... На этом эфир наш заканчивать. Вот. Может быть, Наталья что-то хочет сказать, послушала, чем занимаются другие. Так. Наталья. Ну да, послушала я. Да. Uh -huh. То есть, как бы да, я вот ловлю это мысли о том, что современность она такая быстро входит в жизнь, поэтому uh -huh. надо искать продолжать искать да. какую-то новую деятельности наверное инвестирование да. интересоваться продолжать угу. вот. хорошо и, и тогда наталья вопрос к вам вот светлана сказала что полезного было сегодня в нашей встрече вот что вы вынесли для себя это вам полезно самой сформулировать чтобы вы понимали что не просто так просидели часто с каким-то мы нет, все полезно было послушать. Ну вот особо что вам э, так, чтобы как-то... Ну, я для себя поняла, мне надо отталкиваться от того, что я хочу. Есть методика от того, что не хочу, а надо все-таки да. понять, что я хочу. Надо с этим поработать, да. разобраться, выписать действительно. Хорошо. Так вот, друзья, если у вас какие-то... Еще есть вопросы? Или вы хотели бы разобраться более подробно, вы мне напишите, и мы с вами сделаем бесплатную диагностику. вот Разберемся уже более конкретно. Вот. Ну, а, а, если у вас есть желание, вы можете, конечно, записаться в мою коучинговую группу. Можете спросить, как это происходит, каким образом. Но это по желанию. Если вам нужна еще раз диагностика, то добро пожаловать напишите в чате мне в личку или э, в самом чате, в котором вы находитесь, а вы все находитесь в каком-то из чатов. Я, правда, в whatsapp, WhatsApp. там особо не смотрю. Вот. Но напишите там обязательно, либо Анна, либо я, я увидим, я. и тогда мы с вами свяжемся. Ну вот, дорогие друзья, э, тогда я желаю вам успешности и процветания, и верю в то, что раз вы сюда пришли, Значит, вы действительно хотите, чтобы ваша жизнь поменялась, чтобы у вас все улучшилось. И я верю в то, что у вас действительно получится. Если нужна моя поддержка, вы всегда можете ее получить. Пожалуйста, пишите, звоните. Вот, друзья. Сергей что-то хочет сказать. Хорошо. Ну, тогда, наверное, все, друзья. С вами был Игорь Мерлин. Пока-пока. Смотрите мои видео. Будет много интересных еще видео. Всем пока. Игорь Ком представляет. Меня зовут Игорь Мерлин. Я помогаю женщинам-предпринимателям увеличивать доходы и масштабировать бизнес через раскрытие миссии снятие денежных блоков и трансформацию сознания авторскими методами. Я помог более...